Всем привет! Если честно, я сомневался, нужен ли этот unboxing, так как по сути здесь даже смотреть не на что, но я был не прав и обо всем по порядку. Итак, мы видим, что процессор поклон в небольшую стилизованную коробку, на которой краткое описание самого процессора, серийник и некоторые другие данные. Также мы видим, что сам процессор сделан в Малайзии, а еще нам обещают бесконфликтное использование данного продукта. А что у нас внутри? Инструкция, наклейка и сам процессор. И вот здесь начинается все самое интересное. Мне сложно с помощью моего фотоаппарата передать грубое исполнение процессорной крышки, а также ее неровность. А больше всего меня изумило то, что сам процессор покрыт не полностью процессорной крышкой, он наглён по краям, в результате чего присутствуют сквозные дырки, так как отверстиями это сложно назвать. В итоге у меня полное отсутствие хоть какого-то ощущения процессора из новой топовой линейки X-серии. Шестью баксами тут и не пахнет, максимум 150. Вот такие у меня первые впечатления. Подробно обо всем этом, включая тестирование и сравнение с моим i 75820 5820K, я расскажу в обзоре, который я надеюсь будет не позднее, чем через две недели. Так, как надеюсь, в скором будущем заполучить материнскую плату EVGA, которая до сих пор не релизнулась. Это в то время, как материнские платы от ASUS, Astro Gigabyte и MSI уже в наличии.